Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин. Знаете, у меня сегодня такое хорошее настроение, что я решил навестить Валерия. Я знаю, что он сидит также все у метро. Мне присылают в Instagram фотографии с ним. И я подумал, знаете, сегодня 1 мая, почему бы не сделать Валерий приятно и не сводить его в дорогой ресторан? Поэтому, друзья, ставьте лайк, если вы не подписаны, подписывайтесь. И можете написать в комментариях, какая у вас мечта, я все прочитаю, и, возможно, именно вашу мечту исполню в и, Кстати, я тут проходил мимо одной тачки, зацените да кстати в комментах можете написать что мне дальше делать с мустангом потому что он стоит мертвым грузом уже ну господи ну пол зимы точно стоит и там нужны большие деньги на ремонт и не знаю может быть вообще его разыграть давайте вот напишите в комментариях что делать дальше с мустангом и я прочитаю и обязательно что-то выберу уже подъезжаю к метро сейчас Увижу тут Валера или нет. Да, Валера сидит. Валера там с кем-то. Для многих это очень круто. Мои технологии не сильно помогают. И женщина тоже поможет. Я очень рад сегодня, ведь вы все же Валерий, то, привет. Что что О, привет, привет. Ждемте, отойдем, это очень громко. Чуть-чуть а вот сюда. Друзья, руки, друзья, руки, все Фесень, я дарю вам веселье на секундочку буквально ага. как бы это выразиться поприличнее Валера там видимо пошел по своим делам очень важным Валерий, я в общем, знаете что Ты знаешь мою жену? Она бы такие тут танцы бы устроила в общем, Валерий, я а, скоро же лето, да, уже наступает, надо, короче, переодеваться, поэтому я захватил новые вещи для вас, вот. Гранд, мерси, Шампарко! Сейчас мы переоденемся и а, поедем с вами, а, я забронировал столик в дорогом ресторане, отметим ну, да. сегодня... Уже неудобно! Отметим Ведь сегодня первый вот, поэтому а, давайте сейчас я отдам шмотки, вы их померите. Куртка, Валерий, фирмы Volvo. Фирма Volvo самая крутая, которая была только. Я да, бур да. да Помогу тебе одеть. Да. Мне зачем? это зачем? Ой. Супер куртка, как вам? Но это еще не все. Спасибо Здесь вам. Спасибо, Спасибо вам огромное. Александра. Давайте сзади побольше сделаем кепку. Но она маленького размера там сейчас. О, ну, а сейчас я вот там... А. Да, надо чуть побольше сделать. Ладно, поехали. Там машина стоит у меня. Сейчас загрузимся и вот. поедем. Погнали. Ага. Ага, и туда ее можно кидать прям. Да, все, садитесь, Олег. были когда-нибудь в ресторане вообще? Когда последний раз были в ресторане? Я очень давно был в ресторане. Я сейчас скажу, лет. Больше 30 лет назад. 30 лет назад. Да ничего к себе. Скажу больше. Скажу даже, как назывался ресторан. Ресторан Орбита. Это, ну, в Пушкине, ну, детская село. А что за ребята были у метро? Кто это такие? Скажем так, местные алкаши. Но это очень мягко выражается. Очень мягко. Да, к сожалению, к сожалению, к огромному сожалению. Я курящий. Ну что, мы приехали. Сейчас припаркуюсь и будем. Ходить. Я думаю, коляску не будем брать. Не-не-не, добр, добр. Это итальянский ресторан. Очень я думаю, что мы здесь Ой. с вами, Валерий, очень вкусно а, поедим. Вот. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бронировал. Э, садитесь, а пожалуйста, бронировал. Александр. Здравствуйте, я Александр. Приветствую да. вас, свободный. В общем, -у, -у. у нас ситуация, у нас так. Валерий не был 30 лет в ресторанах, ресторан. да. Боже, что И надо что-то прям супер, супер вкусно интересно замутить. Сейчас меню вам предложим. Спасибо. Он очень знаменитый. Что посоветуете человеку, который не был в ресторане больше 30 лет? Это только мясо. только мясо. Ну, желатый свинину, конечно. Не винная карта. к сожалению, нет. Из говядины. Либо курица. Говядина или курица, да? Говядина лучше. Давайте, давайте. Ага. Две карбонары, потом попить. Kevin, алкоголь, не э алкоголь. -э. Валерий, вы что хотите? И то, и другое. Гулять-то гулять, не Хорошо. Ладно, тогда. Пиво, водка, фильм. Пиво, давайте. Пиво. Не-не-не, не надо. Пиво. Однозначно. Светлое. Фильтрованное, не фильтрованное? Желательно фильтрованное. Давайте. Ну, это если есть. Дело не в том, что оно дешевое, там это просто Жигулевское люблю. Нет, Жигуля. Нету, да, к сожалению. Жигулевская не Ну что ж делаешь? А Молод? Вот, молодой человек еще, да. если не трудно, конечно. У, эм, у вас есть сигареты какие-нибудь? Есть, подарок. А? Конечно, есть. Ну, желательно, тем крепче, чем лучше. Ну, пачку сигарет. Да, Валерий, да? а, в общем, я спросил у ребят, какие бы вопросы они хотели вам задать, и а, сейчас, пока нам несут еду, я вам зачитаю вопросы, а вы постараетесь ответить на них просто. Да, конечно, конечно. Ну, давайте. Скン�... Первый вопрос. Да. Ясно, а, задал ясно. его Хотабыч. Ну, человек такое такое имя. Ну, понял. А? Ну, Извиняюсь. В общем, привет, Валера. Хотел бы спросить тебя, какие ты бы мог дать советы в уличной жизни, если, к примеру, я попаду на улицу? Никак Вам спасибо, Александр. Ага. Попробуйте. Просто великолепно! Замечательное пиво. Ну, с праздником тогда, Валерий, а с 1 И мая. Вас, главное, Александр также. Ага. Давайте. Как а... говорится тем же концом по тому же месту. Ну, вот. Второй вопрос задал э, Данислам э, Музафаров. Как изменилась ваша жизнь после того, как э, вы, э, Валерий, встретили меня? Ну, может быть, стали как-то узнавать вас или что-то. Да, да, да, спорить не буду. Угу. Ой, привет, Валера! Я, Валера это ну, как-то помелярно, скажем ага. так. Ну, не привык я. Ага. Как-то, скажи. Ну, а стали как-то больше денег давать? Нет? Нет, вообще. Нет. Однозначно нет. Как говорится, однохренственно. В чем смысл жизни, спрашиваю? В чем смысл жизни? Да. Нет, ответить не могу, извиняюсь. Ну, есть такая поговорка, не пьянство ради здоровья для. Угу. Ну, вот. Ну, в принципе, в принципе, я ее придерживаюсь. Вопрос задают. Привет, меня зовут Санду. Хочу спросить у Валерия, что бы ты изменил в жизни сейчас? Я бы купил квартиру. Ага. Это, ну... В первую очередь, скажем ага. так. То есть вот. сейчас самое главное для вас это уехать от матери. Совершенно Хотите верно. Хотите жить один, да? Совершенно верно. Ну, я, в принципе, в принципе, хоть и старший, но не любимый сын, к сожалению. <свят> Привет, Валера. У меня есть вопрос, рад ли ты своей жизни сейчас или нет? Нет. Скажем так, я учился, угу. но совершенно, ну, но... не на попрошайку. Угу. Если бы ты мог переместиться в прошлое, на лет так 20 назад и встретить там себя, что бы ты сам себе сказал? Ну хорошо, там 30 тысяч лет. Ну, да, что бы вот это? Наверное, снова женился, скажем так. Uh -huh. Я объясню, я, скажем так, ну, ну не ходок. Uh -huh. Вот, хотя развелся именно из-за этого. Mm -hmm. Ну, из-за меня, из того, что у меня жена застукалась с любовницей. Mm -hmm. Вот у меня соседка, я живу на девятом, mm -hmm. она моя, ну, в параллельных mm -hmm. классах учились. она моя б. Не понял. Сейчас бегу, блин, что ты, коробку, корфет куплю. То есть я в свое время хотел, ну, на ней жениться, ну, mm -hmm. ну что ж. Лошадей бросаться что ли? Не получилось, не срослось. Ну да? не умею я. Ну хоть и резни, блин. Но не умею. На что вот. бы вы, вот если бы у вас появили, появилось 100 тысяч рублей, их бы потратили? Ну я могу одно сказать. В любом случае я бы какой-то автомобиль бы приобрел. Ага. Все. Спрашивают, да. каково быть популярным? Не знаю. На вас же узнают, правильно? Подходит. Ну, Значит, популярны все-таки. Мне скидывают фотографии прямо с вами да, в интернете. Вам здоровья, Говорят, вот встретил Валерия, вот... Да-да-да, были такие... Какой бы вы дали вот жизненный совет всем зрителям, которые вот посмотрят этот выпуск? Скажем так, первое, не пейте, Тарас. Второе, если, допустим, вы пьете там по какой-то... Тон... Ага. причине. Не выходите за рамки, скажем так. Ночуйте обязательно дома, там с женой, там еще с кем-то, неважно. Это называется паста карбонара. Пробуйте и скажите свое мнение, пожалуйста. Это что-то такое итальянское. Да, да, это итальянское, действительно. Горячее. Ага. Гранс мерси. Ну, вкусно? Очень. Я очень люблю, нож. Ну, вот. <coughs> макароны с мясом. <coughs> Чтоб... Ну, наше здоровье, короче. Ага. спасибо. Валерий, вы в курсе, что видео с вами, где вы пробуете бургер, посмотрело 1 миллион двести тысяч человек? Я говорю. Про там сколько-то там миллион с лишним я не знаю, врать не буду. Ага. Но знаю, что ко мне подходили. Ага. Вы, наверное, самый знаменитый человек на станции метро просвещения. Великолепно понимаю. Расскажите вот про тот поход в ресторан, вот самый последний, который у вас был. Помните его? Так он один единственный был. А, вообще один единственный. Да, один единственный. Ага. И ел это самое, э, ну, как она называется, отбивная ага. с картошкой. Отбивная с картошкой, да? А с вкусная была, помните? Mm -hmm. вот, знаешь. И, в принципе, мясо <связывая> всегда любил. Mm -hmm. Но, честно говоря, я больше свинину любил. Понятно. Тут как ни крути. Все, ребят, мы поели. А, сейчас поеду отвозить Валерия, куда да, он скажет. Да, да, да. Домой, домой, это пиво. Я понимаю, а -а -а. Да. Поедем вас отвозить домой, так что не забудьте не, кем. Не нужно меня домой, у меня на просвет. Хорошо, договорились. Скажите, как вам ресторан был? Пойдемте. Ой, спасибо, все было очень вкусно. Что еще? Через затяг, да? Ага. Самой во сколько сегодня пойдете? Ой, не знаю. У меня ненормированный рабочий день. То есть я не могу предсказать, там во сколько я пойду так домой. Там то все. Валерий, а вот если ваше место занято, куда идете сидеть? Ну есть несколько вариантов, скажем так. Это другой метро какой то не -не -не. или? Нет. Это же. Просто, скажем так, либо на другое место, либо, скажем так, я жалуюсь контролирующей организации. Ну, назовем так, условно. Колясочку. В какой стране живете? В каком будет государстве? Ваша коляска? Да. Ага, тут чемоданчики ваши, всякие. Да. Болин горелый. А, отнимаю, да? э, это не мое, да? Это ваш, ваш. Это старая куртка ваша. А? Блин, згорелый. Короче, горшочек еще. А, это мой И кепочка. А кепочку я вижу. Ага, кепочка и горшочек. Ну что, все, работать, да? На работу? Понятно. Ну ладненько, Валерий, всего всем вам доброго. Александр. Передайте всем привет и большое спасибо. Огромное вам спасибо, Александр. Всем подписчикам. Привет. Ага. Ну ладненько, все, Валерий. Пока-пока. Ага. Ну что, друзья, вы сами все видели. Не сказать, что я удивлен. Не сказать, что я расстроен. Я, наверное, просто слегка. Задумался. Вот действительно, мне как-то кто-то написал из вас в комментариях, что пока человек сам не захочет, ничего. Э, ничего не произойдет, ничего не улучшится. И здесь, наверное, та же ситуация. Я как мог пытался помочь Валерию. Вы это сами видели с ним на канале. Там больше 10 выпусков. И я всячески ему пытался помочь. Всячески пытался ему помочь. Просто всячески. Но. Видимо, он сам не хочет, поэтому, друзья, это была прям самая последняя серия с Валерой, потому что, ну, не то, что я обижен или что-то еще, но, ну, на этом все, на этом все. Он как бы, у него была возможность э, поменять свою жизнь, поменять, э, сделать ее лучше, но, как говорит Валера, с этой туже ноком папа-папа порич ⁇ т в этом духе, поэтому, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну, а с вами был Александр Жучкин. До новых встреч!